Всем доброго времени суток сегодня мы с вами поговорим о том как добавить фон в нашу программу iClone ну вот к примеру я беру аватара Хейди, дважды щелкаю по ней левой кнопкой мыши она появилась в нашем окне теперь добавлю ей движение захожу сюда вот у меня есть движение я просто нажимаю левую кнопку мыши и перетаскиваю на нее вот оно применилось. Можно теперь посмотреть, что получилось. Вот она идет. Если вы хотите потом эту сцену использовать в других программах, например, в программе ProShow «Про продюсер то вам нужно сделать футаж. Ну, прежде всего, давайте перейдем в настройки проекта и немножечко поменяем ему размеры. Значит, я захожу в панель Render и вот здесь вот меняю размер нашего видео теперь нам нужно добавить сюда фон для этого я нажимаю вот эту шестерню вот здесь мы ищем где у нас background вот наша вкладка которая нам нужна если вы хотите сделать в дальнейшем футаж, чтобы использовать его в других программах, то мы можем просто поменять здесь цвет. Я нажимаю левой кнопкой на вот эту клавишу, появляется новое окно. Здесь можно выбрать любой фоновый цвет. Давайте возьмем вот этот ярко-голубой. Видите, он сразу применился. Ну, раз уж мы начали говорить о футажах, то давайте я вам расскажу, как дальше с этим работать. Значит, для того чтобы у нас получился футаж вот проиграем его нам нужно убрать вот эту сетку мы нажимаем на клавиатуре Ctrl G и сетка пропадает и теперь нужно вывести его в видео для этого заходим в, вот в эту панель рендер нажимаем здесь видео здесь тоже меняем настройки на размеры нашего видео если это небольшой футаж то вот здесь нам нужно тоже выставить кадры вот у нас здесь 129 кадров мы должны от 1 до 129 поставить и если мы нажмем на вот эту кнопку у нас появится окно в котором мы можем сохранить наш футаж чтобы потом он хорошо смотрелся еще в других программах, желательно для него сделать альфа-дубль, так называемый. То есть мы здесь ничего не меняем, поднимаемся чуть выше и просто ставим вот здесь вот галочку. Точно так же мы выводим его на видео и у нас появится два файла. Один будет цветной, а другой черно-белый. Если вам нужно подставить этот файл в другую программу, то желательно черно-белый вариант подставить как маску. Как это сделать, например, в программе ProShow Producer, смотрите уроки по маскам для программы ProShow Producer. А сейчас мы вернемся к нашему проекту. В программе iClone есть еще возможность добавить фон. Если мы поставим вот эту галочку, и зайдем вот в эту папку, то у нас открывается окно, мы можем выбрать любой файл. Ну вот давайте я возьму, выберу вот этот интерьер. Вот я его выбрала, он тут же применился к нашему проекту. Мы теперь можем поставить нашу Хейли так, чтобы она как бы стояла на полу. Вот я ее опускаю. И могу немножечко повернуть вот она идет вот так и можно посмотреть что у нас получается вот видите она у нас идет по полу давайте теперь посмотрим как можно перенастроить наш фон вот у нас есть три варианта первый это растянутый второй это дословно перевод кафельная плитка ну вот давайте мы посмотрим что это такое если я здесь поставлю размеры 2 на 2 то наш фон разбился на 4 и последний вариант это настоящий размер нашего файла такой какой он есть на самом деле В зависимости от того что вы хотите вы выбираете вот здесь нужный вам вариант мне пока Нравится больше вот этот, поэтому я остановилась на нем. Ну вот и все. Желаю всем приятного творчества. Ставьте лайки, делитесь этой информацией в интернете и пишите комментарии. Жду ваших вопросов. Всего вам доброго, до новых встреч!